сейчас вернулась в киев оставаться в украине все налаживать и двигаться вперед или уезжать обратно оставайтесь все будет хорошо светлана краснопольская что будет со мной с вами будет дальнейшая жизнь когда человек говорит что будет со мной то он думает что конец на самом деле это только начало когда я просыпаюсь каждое утро то как бы я себя не чувствовал я обычно произношу эти слова впереди у меня целая жизнь Впереди у меня целая жизнь, и я не пропущу ни одного момента, чтобы этой жизнью не насладиться. Обычно я делаю так. Раньше в моей жизни меня раздражали близкие, знакомые, раздражали, как люди едят, там, чешутся, ведут не так, как я хочу это и так далее. Но когда я очень болел, в моей жизни был такой период, то я понял, что дальше может не наступить. И я перестал обращать внимание на частности. То есть, когда человек говорит, мне нравится, мне не нравится, я говорю, это его проблемы. Главное, что мне нравится, что этот человек является частью моей жизни. А то, что ему плохо или хорошо, я буду стараться делать, чтобы ему было хорошо. Я даже часто говорю эти слова. Нет, человек, который живет со мной, неплохой. Просто ему видимо плохо. И когда человек там вредничает или еще что-то происходит, я обычно говорю, как ты себя чувствуешь? Ты хочешь об этом поговорить? Может нам нужно что-нибудь? Или обнимаю этого человека, или глажу. Я понимаю, что человек зависим организм, зависим от эмоций, эмоции зависят от организма, и с каждым человеком может что-то проходить. Но я решил для себя обращать внимание больше на объем своей жизни, чем на частности. То есть я стараюсь, вот там дети непослушны или там чего-то не хватает жизни и так далее. Я обычно говорю, зато жизнь идет, зато можно ее воспринимать как жизнь. А жизнь это большая драгоценность. И воспринимая жизнь, как прекрасное событие, можно наслаждаться жизнью. А если завтра не произойдет? Но оно же происходит сейчас. Ну вот я стараюсь сделать все для того, чтобы сейчас не омрачалось. Да, разные ситуации бывают. Мы тоже сейчас переезжали из Киева, когда были бомбежки в другой город Украины. И возвращались сейчас в Киеве находимся. И сейчас все мы переживаем. Я очень переживаю. Вчера даже, вчера даже очень расстроился, потому что попавшая ракета крылатая в Винницу, которая попала в дом офицеров, это место, которое очень хорошо знаю, там никак это с офицерами не связано, там парк, гуляло много людей, знаю всех людей, которые там, среди этих знакомых были мои знакомые, которые погибли, Объяснить это с позиции хоть чего-то невозможно. Это, конечно, поскудство и бесстыдное, бесстыдное просто нападение. Считаю, что это просто ужасно, то, что сейчас происходит. Нет этому объяснения, я понимаю, что это все расстраивает, я сам стараюсь помогать максимально ВСУ, стараюсь быть частью этой страны, стараюсь быть полезным в этой стране, стараюсь помогать максимально всеми своими силами, насколько это возможно. И хочу сказать, что все равно, даже если это происходит, я не забываю о том, что мы живем, это не меняет мое отношение к моим близким не меняет мое отношение к моей семье. Я не позволяю этому мороку, этому ужасу захлестнуть еще и отношения в семье, захлестнуть мое отношение к работе, захлестнуть мое отношение к чему-либо. Я все равно пытаюсь создавать процесс, в котором будет прекрасное. Дети мои не виноваты, поэтому я не показываю никакого вида и не показываю своего расстройства и жена не виновата, и близки не виноваты я стараюсь быть максимально и радостным и счастливым и так далее но ну, а что там уже внутри делается это уже не касается никого главное главное иметь чувство что жизнь скоротечна и война в очередной раз это показывает Да, завтра может не быть но зато сегодня может быть один из самых прекрасных дней, которые когда-либо можно было проживать.